Всем привет и друзья! друзьям из Добро пожаловать в третью серию жизни бомжа в деревне. Так. Что мы делали вообще в прошлой серии? Мы работали в шахте и копали очень много земли. Да уж. Сегодня мы продолжим. Здесь что-то уже не хватает. Давайте отсюда возьмем. Перестанем сюда. Я сюда просто закроем. Так. В общем, мы сейчас продолжим. Вы шахтером. Но у меня еще появился план это купить хотя бы что-нибудь. Кровать, подстилку, и спаль... спальный мешок. Так, вот, как раз таки есть спальный мешок. 250 рублей стоит, у меня только 150, мне не хватает еще 100 рублей. Можно подзаработать, в принципе, почему бы и нет. Но нам нужна лопата. Я думаю, дай меня соточку. Ой, вы меняем. Да, на соточку. Только уже купил одной. Также у меня еще ломается бита. Это очень плохо. Но я нашел в мусорке еще одну биту. Поэтому пока что нормально. Вот. 7 прочности у нее осталось. Ч, пацаны? здорово Продолжаю сегодня работать. О, завозка. О! Далее земля уже подорожала на 50 рублей, она уже стоит 100 рублей за полстака. Лопата столько же стоила. Кирку обновили, кстати, на каменную, но она стоит 150 рублей. И лопату каменную тоже 150 рублей. Но мы пока копаем обычной лопатой. Копаем пока что обычной. Вот здесь вот хотя бы выкопать. хотя бы не знаю естественно хватит ли одной лопаты но мне кажется надо будет покупать еще как минимум одну ну да прочности уже осталось не так уж и много а может быть просто купить лопату за 150 рублей каменный И больше хватит давайте сейчас только сделаем почему бы нет продадим абсолютно всю землю я только сейчас увидел то что за 30 рублей 6 лестниц продается неплохо так в принципе есть сколько сколько тыщу, 150 рублей на сейчас, погнали сейчас купим каменную лопату купили просто, думаю да ее на дольше хватит, поэтому И она, побы... она быстрее, поэтому все, работа будет идти полным ходом. Мне также еще нужно купить лестниц, надо будет разменять наши сотки на десятки хотя бы. Но мы сможем еще продать землю и еще Поэтому, в принципе. Нормально. На спальный мешок мы уже заработали. И на еду, кстати, тоже. А то я питаюсь каким-то помоями Гнилой плочью. Так, это еще. рублей сюда. Сейчас разменяем сотки на десятки. Думаю, две сотки разминать на десяточки. Ну да. Так и сделаем. Так, здорово, обменщик. Угу. И вот, вот так вот сделаем. А, ну нам еще надо купить спальный мешок. А, ну еще нам надо Еще на полтос, чтобы купить себе кирку. Все, теперь мы можем наконец-то купить себе спальный мешок. Лопата, кстати, себе захопала. Почему, блин, нет? Здесь она еще останется. Хотя да, там останется. Все, есть. Покупаем спальный мешок. Все. Теперь спокойно идем копать дальше. Да уж. в принципе неплохо денежки уже прут так скажем по чуть-чуть но прут точно покупаем абсолютно на все деньги лестниц ну, на 36 лестниц хватило нормально покупаем кирку да не знаю одну или две купить давайте купим две на всякий случай чтобы потом просто не покупать И лестницы ну, вот, по две поставим. Нормально, чтобы было. Все, и теперь мы можем просто копать камень, наконец-таки. Сколько мы там за камень получим? 200 рублей, по-моему. За. За стак, по-моему. Но мы в плюсе будем только на 50 рублей. Потому что там же еще. Кирку надо покупать, она стоит 150. Сейчас мы накопаем стак и продадим. Как раз таки. Посмотрим, сколько стоит булыжник. У нас уже есть полстака. Ну, мы стак накопаем. Почему бы и нет. Так вот. все, совсем чуть-чуть осталось. Буквально 14 булыжника и все. кирка тоже немедленно ломается на самом деле есть все стоим еще лестница так даем да за стак мы получаем целых 200 рублей немного немало нормально все давайте ребят Зато приду дальше работать. Опа, на. Неплохо. Неплохой такой домик-то. Надо не ядрить, колотить. Уди. да почему они. Они опять-таки. На. Слава богу, то, что у меня есть еще бит. Так и сказал пройти. На. Все? вроде больше камней никто не туда Так, стоимость дома 128 золотых монет. Так, вот этот вот мы пожалуй выбросим. Так, продавец дома до да, 128 золотых монет на документы на дом. Не, ну неплохой такой дом, реально неплохой, мне нравится. Ах. Опять ты что-то здесь какие-то пуки мутанты слишком у большие. Ещ раз перепущу. Чтобы, знаете, со спины никто не напал. Вс. Я буду теперь от нее закрываться. Ну, так вот делать. в принципе О, так нормально да надо будет в следующей серии купить обязательно еды если вам понравилась эта серия ставим лайк подписываемся на канал с колокольчиком всем удачи и всем пока